Всем привет, дорогие друзья! Вы посмотрели необычный видеосюжет. НЛО рухнуло прямо на жилые дома. Удивительно, но я вам расскажу кое-что еще необычное. НЛО не могло рухнуть, ее сбили или его, неважно кого. В общем, это произошло три дня назад. Ракета Соединенных Штатов сбила неопознанный летающий объект, и этот летающий объект рухнул в сторону Мексики. Удивительно, но никто не опубликовал эти необычные кадры. Что происходит вообще с планетой? Земля, очнитесь, люди, вы что творите? Сегодня вы сбиваете тарелки, а завтра кого? Людей. Удивительно, но эти кадры шокировали всю Мексику. Как это было странно звучало, то, что вы видите это не только НЛО, но и то, что оказалось внутри. Посмотрите внимательно на дома, которые окружают этот необычный НЛО. Вы видите размер НЛО? Да и дым, куда он рухнул. Говорят, он прям жилые два дома унес в сторону. Но это еще не все. Удивительно то, что вообще происходит. А именно то, что нас обманывают. Да-да-да, то, что вы видите... Этот видеосюжет после этого исчез. Просто-напросто растворился и ничего в Мексике не падало, особенно НЛО. В общем, это был метеорит или астероид. Но это не важно, потому что, знаете что, посмотрите теперь вот этот видеосюжет, чтобы вам было интересно и понятно, дорогие друзья. Всем известно, что НЛО управляет вулканом. Да вообще, вы понимаете, необычное состояние НЛО влияет на множество людей. На головную боль, на тошноту и на другие болезни. Вообще, НЛО может как раз провоцировать раковые заболевания. Такие уже были на зоне 51. Когда американцы сбили НЛО, они притащили... На изучение, что у многих ученых через несколько часов появились раковые опухоли. Да, откуда они могли взяться, никто не знает. Но, в общем, это не факт. Факт в том, что этот необычный видеосюжет был сделан не так давно. Вообще не так давно, да? Удивительно. Но самое страшное, что сейчас по всему миру даже есть онлайн-трансляции, вулканы просыпаются. Кто их будет? Говорят, Дрожь Земли или Земля начинает извергать последние свои вопли, вопли боли. Понятно, что мы даем множество ударов по нашей планете. И вот эти необычные начинают мучиться на нашей планете. Люди, которые невинны ничем. Но я вам хочу сказать, этот неопознанный летающий объект ушел в сторону, можно сказать, в землю и исчез кратер этой необычной вулкана очень огромный что и дает о себе такую необычную структуру дым который вы видели и НЛО круглого типа который исчез посмотрите сами что вообще происходит по всему миру я не говорю именно в одном месте это не только в японии в аргентине в бразилии в китае все вулканы даже Подводные и подземные просыпаются. Но теперь посмотрите этот видеосюжет, как вы думаете, что это? Все правильно, это необычное и очень странное явление, которое произошло 6 дней назад. НЛО был замечен в этих местах, я не буду говорить, потому что это засекреченный видеосюжет. В общем, НЛО, можно сказать, пробудил огромный вулкан и все понеслось в города. Вы, наверное, видели во многих других социальных сетях, что происходит по всему миру. И где вулкан и лава уже дошла до можно сказать, местному населению. Что вы видите? Правильно. Огонь, страх, ад. То, что вы видите, это не значит, что конец света пришел. Это значит, что-то происходит, и надо остановить. Мы сбиваем НЛО, мы не знаем, что происходит. Вулканы, множество таких необычных явлений, неприродных явлений, резкие холода, то жара была, то пожары. И теперь посмотрите что начинается происходить правильно после пожаров и наводнений, но это еще не все земля еще будет мучить людей около пяти лет пока сама земная кора не начнет в правильном положении и раздражение земли не остановится на нас правильно пока мы будем вырубать леса уничтожать природу земля будет уничтожать нас но помогут ей НЛО, которые вы видите случайно Сейчас вообще в последние дни популярность то, что НЛО попадают на камеру именно там, где вулканы Удивительно, может наоборот, они хотят остановить вулкан, но у них не получается Конечно, было бы это все так и мы жили бы в гармонии и счастье Известно. Мексика, Аргентина, там, Португалия, там, в других вообще мест происходит страшное. Но мы еще не дошли до Грузии. Там же был замечен неопознанный летающий объект, который, не, вы не поверите, начал останавливать пожары. Я сперва не думал, что вообще происходит. Ну, во многих других случаях люди считают, что НЛО не существует. Представляете? А все фиг вам да маленьком. Этот НЛО попался не случайно. Он около часу стоял на одном месте без всякого движения. И как раз через секунду ветер меняется и огонь как раз уходит в обратную сторону. Вы представляете? То есть сперва все горело. И НЛО спасла людей. Но как это объяснить, никто вообще не сможет. Понятно, что природа – это природа, но управляет природой, оказывается, высший разум. Это НЛО. И удивительно то, что мы с вами видим и слышим, это только начало о том, что заключается в огромной позиции НЛО. Космос, Солнечная система, необычные э -э -э земли, которые окружают нас по всему миру – а это необычность людей, которые хотят только ради выгоды. Они не понимают, что Земля это ценное, что у них осталось. И что они берут в Землю, это самое, можно сказать, золотое место на этой планете. Думайте и защищайте свою Землю, ибо потом вам некуда лететь, как и нам с вами.